Доброе утро, господа, господа голубиоды. Но вперед молодежь. Вперед молодежь. Старики вас научат, как правильно летать. А, молодый. Молодежь. Молодежь 2020. совсем только вышли. О, уже на хвостик. Ну ничего, облет сделаете. Ой, молодец. Молодец, какой будет белоголовый. Белоголовенький будет. Сиренький белохвосты. Ах, молодой. Ах, молодые. Давай, давай, давай. Ах, молодежь. А? Ну, молодежь. Накупалась. Ну, давайте, давайте. Летайте, летайте. Уже пора. Давай, давай. Ох ты, ох ты. Ух. Ну вот уже и как раз зелень к ним подходит. Сейчас уже пескуны, как раз вот зелень подошла вся. Ручок свеженький, вон уже перья во всю пустил. Щавель, чеснок, вот салат растет уже, тюльпан из гор, темно отдыхали. Ну вот везде начинает расти. Заходки задрались. Летать тоже хочется. А, там коршун. они из-за этого быстро скидывают высоту. Ух, они как идут. Напугались. А, там два коршина высоты этот тасман пошел в пару вот с этой тасманочкой нехорошо обои и Но ну, прошлогодний, размяться. Давай. Ну, намокло как. Намокло. Ну. Не до игры, не до гребли. Ну-ка. Начал чистить. Начал чистить уж. Давай до дома. Молодец. Сегодня хоть солнечный денек. Тасманочка начала. О, та-та-та, начинает включать. Та-та-та. О, начинает потащила ух, ух молодец учи молодых сизы потащил О, вот зимородок Смотри. Облинял, вот ноги начали расти. О, ноги крутые, конечно. Уже висят. Опа! Молодой бусы, смотри, и в лед пошел. Ну, вс, выпал. О, тасманочка. Кувыркается. Сизову хочу снять. Вот он, потащил. Во! С ножками стал рубать. Все уже. Видно уже стиль КЗ. Покажи мне, как ты уже начал. И винтом идет уже. А там еще один. Бусы. Савчик Сизы. Винтом идет. Молодец. в лед пошел. Вот она. Вот она. Ух, как пошла розовая. Прошла годня. Еще одна потерла. Ух. Молодцы. Ну-ка, Сизы, покажи, как ты винтом идешь. Еще долинивает. О, ты молодой пискушонок. Отлично. Еще один сизенький. Опа. Бусы. Это все долинивает уже. Сто дней уже. Ну Опа! Тасманочка молодая. Хорошо, молодец. Но уже приятно. Царик какой будет пайгарит, а? Босаренок. Ух, как слышно уже. Молодец. О, еще один. Это кто такой? А, это босы. Босы, прошла гонка. прошлогодний но молодой та-та-та о молодец уже долиневает долиневает уже ну где вы давай давай давай покажите красоту я уже по игре соскучился с зимы Пусы тоже в линьки. Ага, да, вот перья начали уже сыпаться. А соседский бокинец Желтый. Видать? Опа! О, о, это по-нашему, о, молодец, хорошо, зарядила, хорошо, хорошо, хорошо, о, попер ух, ух, ух, это зачистил. и молодцы, молодцы сегодня Я уже ролик монтирую, а ты все спускаешься. Коши, летает. Давай давай, давай, давай, давай, садись, садись. Что значит кровь бешеная? Сидят по два, по три месяца, потом погнёшь, уйдут. По полдня летают это же тяно. Я уже монтирую ролик про тебя, а ты все только спускаешься.